Эй, Тревор, эй, ну-ка, погоняемся, погоняемся, а? Чувак, погоняемся? Тревор. Погоняемся, да-ка? раз я подрезал, смотри. Оп. Ха -ха -ха. Тревор. Какой ты законопослышный гражданин, Тревор. Там ты фул. Я, чем больше приближаешься, так, подвигайся. А, черт. А как тут подвигатели двигатель Здесь хрен Ты попа... знаешь, как... Хрен попадешь под двигатель, слышишь? Секунду. Да ладно. А ч, реально что ли, по этому квадратику надо стрелять? Воооооо. Пешком побежали. А, нет, надо обязательно этот мотоцикл. Всем доброго времени суток, друзья! Меня зовут Валерий. Мы продолжаем с вами проходить GTA V. Итак, GTA V и. Что куда? Так, пистолет, боевой пистолет, ну ладно, похер. Похер. Ч хотел? Че хотел? А, хотел? Так, я хотел. Отправляемся мы с вами сегодня на сранчу. Вот на это сранчо, короче, поговорить с Мартин Мадрасу. Мадрасу, мадрасу. Мадрасу. Что-то знакомое. Короче, поехали. Вот. За Майкла. Сейчас, короче, съедем на сранчу на это. Там посмотрим уже, ну выполним это задание и посмотрим уже дальше. За Франклину, наверное, да? Опа, блин. Тормозил же. Вот тормозил же, тормозил же. Все равно, все равно впилился. Впилился, но вроде как ничего не помял. Это радует. Это радует. Что-то семья, семья у Майкла вообще пропала. Просто пропала Реально не звонит, не пишет, как он вот он говорил. И, видать <coughs> от его слов, короче, известно то, что даже трубку не берут. Вот, короче, пофиг. Пофиг именно него. А он все страдает и страдает. Вот такие тут, короче, дела. Так. Э... Ну, на ранчо... В принципе, на ранчо недалеко ехать. Это где-то на выезде, получается, из города. Как бы. Lucky, а, вот, а, вот тут, а вот тут уже ДТП было не избежать. Да, не избежать. Все равно бы получилось врезаться. Ну да, мы почти приехали, я говорю, где-то на выезде из города. Не в, сам, не в самих там этих деревухах, откуда Тревор. Ну, приехали, короче, вот он с ранчо. Что там было написано? Окей. Ну, такой, да. Тоже, тоже нехиленький, смотри, домик, да? Такого бы я тоже не отказался, в принципе, как бы. Качило, что это? Типа аудишки, что ли? А, нет. Я думал, типа аудишки. Ну ладно, давай припаркуемся тоже здесь. Смотрю, у него здесь стоянка. Окей, а, блин, пушку-то надо убрать, все таки на частной территории. по кустам по всяким так а, ну я возле точки где а вот а Тревор приехал прилетел так что это ты сказал что тебе нужна работа это работа <сélок> <сélок> а, а кто этот парень <сélок> увидишь <сélок> да привет <сélок> <сélок> <сélок> Привет. Нам нужен мистер Мадраса. Патриция, мать твою, впусти их. Сюда, джентльмены. Патриция! Принеси нам выпить. Быстро! Рад снова видеть тебя, Майкл. Аналогично. Это мой друг Тревор. Садитесь. Садитесь, садитесь, садитесь. Ты что-то рассказал ему обо мне? О а? Мартине, а Мартине Матрасо? Тревор Мартин, мой старый друг, правда? Мартин... Страшный психопат, который пытался меня убить. Точно! Но люди... Боятся меня уже не так, как раньше. Мои близкие... Мой двоюродный брат... Майкл, ты его знаешь. Похоже, он собирается дать против меня показания. So так, поручи кому-нибудь его убить. To... Я так и сделаю. Поручу это like тебе. Мы уже давно в расчете. Покажу услугу. Другу. Или no. э -э -э -э -э, в нашей. И дружба, неважно. Эй, эй! В дело? Это он. Хавьер. Сегодня он взлетает в Либерти Сити. С моими файлами. Безобидные файлы, которые... Я хочу вернуть. На холмах у нас при... припрятана пушка. Но, человек следит за тем, что происходит в аэропорту. Мы будем держать вас в курсе. Когда он будет пролетать мимо, сбей его и забери файлы. Я в взяли. Сколько платят? А? Да ладно тебе, Тревор. Выпить еще хотите? Нет, не сейчас, идиотка. Ты не видишь, что я разговариваю. Ну ладно. Возьми машину, что-нибудь универсальное. Я займусь оружием Идиот Так, э, доберитесь до обсерватории Окей Мадрасы э, Мадраса пол... hey, так, Будем бежать to... связь to... по радио. Мадраса, короче, получается Это тот чувак, да, которого Чей дом мы, короче, это, да, разнесли Тогда с холма в самом начале А его брат Это, получается, тот, который Типа трахал жену Майкла Я так понял Эй, Тревор, чё ты как-то едешь, обычно ты летаешь э, по, по, этому, по городу, пофиг тебе на правила, а ты смотри летаешь. Ну-ка погоняемся, погоняемся, а, чувак, погоняемся, Тревор, погоняемся, да-ка, раз, я подрезал, смотри. Оп, <с reporters> Тревор, Тревор, а, смотри, блин, какой какой законопослушный гражданин Тревор, ну ка <skate> <с 8> Какой ты законопослушный, гражданин, Тревор Там ты фу Ладно, бывай Долго будешь ехать, короче Если мне придется тебя ждать, то То не знаю, что я сделаю, короче Ух ты, смотри, какой спорткар Ништяковый Так, ладно До обсерватории А что у нас в обсерватории? Нам же надо тачку неприметную найти. И оружие. А чё в обсерватории? На обсерватории тачка? Опа. Видал как? Майк Вайк, ты там! Я тут подзвонился на по мотоцикл какого-то бедолаги. Так, я еще не в обсерватории, так что двигай в ту сторону. Кстати, я знаю, почему ты отвез меня в дом того парня. Я все понял. Что, понял, что он жуткий псих, и у тебя с ним много общего? Что за дела? Мы же не должны на него работать. Мы никому ничего не должны, но я тебя понял. Прекрасно понял. Ты о чем? Про всю эту ацетскую хрень странные артефакты. Что? что тебе в холодороде или чего там еще у парня не стоит, короче. На них можно легко срубить 2-3 миллиона из вращуги за одежду любого бабки. Мы не собирались его грабить. По деньгам же мы им тоже мы не договаривались. Ну смотри, парень. Парень не бедствует. Это не значит, что мы его грабим. Но это значит, что он может заплатить тем, кто ему помогает. Когда придет время, он сам сделает правильный выбор, а если нет, то я сам разберусь. Такие жены бывают только у богатых мудаков, верно? Не понял Короче Я так предполагаю что-то намечается Да что-то намечается а, Типа Тревор предлагает Короче грабануть вот этого Мадраса И почему-то Вот я жопой чую Что этого Мадраса придется все равно грабить Майкл согласится Я думаю Майкл против но я думаю согласится Не просто же так а, Сейчас этот диалог завели Хотя, блин, это GTA, может и просто так Ну это как бы, блин, обычно просто так, какие-нибудь там диалоги, это когда, знаешь, они вместе едут там, просто чтобы время убить А тут как бы, я думаю, ну фиг знает, короче, поживем увидим Поживем увидим Так, ну приехали, короче, в обсерваторию, опа Понятно, мне нравилась эта машина, ты, дебил. Okay, так, так, вижу фургон с пушкой, ты рядом? Недалеко, сбей самолет, я буду готов. Down, сбить самолет, а сбить самолет с чего? Откуда? В смысле? Какая тачка с пушкой, я что-то не вижу. А, он тот фургон, что ли? А. Понятно. Так, ладно, приехали. <свист> Ух ты, ни хрена себе, пушка. Так, и как мне туда сесть? Как мне это сделать? А, вон оно че. Прямо отсюда, прямо изнутри, прямо из машины. Так, окей, отрывай, если бы ты увидел эту пушку, то понял бы, что с Матрадзе на шутки плохи. А чем толще пушка, тем трусливее ее хозяин. Сбей, наконец, этот самолет по двигателю самолета так если бы я видел этот самолет а он красная точка это тот самолет да получается я вижу блин нифига себе как? я его потерял О, вижу да блин нифига чем больше приближаешь так по двигателю а чёрт А как тут подвигателя застреляли? Здесь хрен попал. знаешь, как. Христ поймешь. Как... Да все, он улетел. На no good У no. него бесконечный, да, патроны, короче. Да пипец! Хрен попадешь под двигатель, слышь. Секунду. Жесть химин попадешь короче по этому самолету тут слишком близко к аэропорту к, к аэропорту ну сдавай, попробуем -с. я думаю мы здесь надолго засели э, вижу самолет блин еще знаешь, цель она короче прицел а, погоди это работает спецспособность? Да пипец хрен попадешь. Реально. Попал. О, попал, да ладно, как я попал? В него? Как? у меня то был в другой стране. Так, чтобы зависеть, попасть еще несколько раз. Да вы че? как мне еще раз, несколько раз попасть? Один That's раз not. я попал, короче. Ну все. Я снова просрал. No. <laughs> я снова просрал. Да фиг да здесь фиг попадешь вообще просто попадешь Это жесть это просто жесть я я вангую сейчас вот э, в комментах короче начнут писать да я эту э, миссию с первого раза прошел то чуть косой такой да, это косой ну блин да не снайпер да не снайпер я так. Я бед бед бед. так окей да Реально, тут как попасть-то? Как тут попасть-то? Да хрен попадешь, хрен, хрен попадешь Хрен попадешь, вообще просто хрен попадешь Как? Nope. Это просто дичь какая-то Диме Сэкин. -e я тебе сейчас такую Диме Секин дам. А вот этот квадратик, это, это нет? Ничего не значит, что... Может, в него надо попасть? Да ладно. А ч, реально, что ли, по этому квадратику надо стрелять? ну погоди-ка, сейчас проверимся. Сейчас проверим. Так, где там квадратик этот? Красный квадрат. Ну ёпта. Ну ёпта, конечно. Семен, Семёныч, ну конечно. Двигатель накрылся. Видишь, силуэт падает, можешь за ним проследить. Так, окей. Ну а мы следим за самолетом теперь? Следуйте за самолетом. Заверите груз. Сфокусироваться. Я вижу. Я вижу, где самолет. Сейчас мы его догоним. Йоки-токи. Тиреоки. Вот так. Вот так, детка, да. Йоки-токи, тиреоки, тиреоки, йоки-токи. Пешком побежали. А, нет, надо. Обязательно этот мотоцикл. Жесть. Короче, фейл на фейле просто. Тут надо было, короче, разгоняться, наверное, сильно, да, очень сильно и мощно разгоняться. И перепрыгивать. Кто же знал? Я думал, я сейчас впилюсь, короче, в этот, в автобус. Или что там проезжал. Я же не знал, что там эти трамплины. Окей. Давайте, погнали дальше. Погнали заново. Так, куда? Сюда, здесь. Правильно я поехал? Да, вот самолет идти туда. Фокусироваться. Фокусироваться я не буду, я его вижу. Йокки-токи опять. Давайте. Попытка номер два. Разгоняемся. Сейчас будет трамплин. Сейчас и как... А, автобус это... Понятно, это для крутого эффекта автобус. Окей. Так. А что за груз Я почему-то думал, что там. Этот, как, чувак. Э, ой, йоу йоу йоу йо, йо, понесло. Я думал, вот это. Двоюродный брат этого Мадраса в самолете. А что за груз-то? Отлично. Лок. Блин. Тревор, да ты байкер, мать твою. Да ты просто байкер. Да давай ты, рухни уже, упади. Задрал там, все равно не вырулишь. Не вырулишь, давай, падай. Это просто жесть. Смотрел он сейчас на дорогу как упадет. Нет. А, нет. Ну ладно, сейчас в пустыню куда-нибудь. Главное, чтобы не в воду, главное, чтобы не в море. то придется еще и плавать, еще и за ним. Так. Потому что, видишь, мы едем уже по песку где-то надеюсь не в море куда -то. или он до взлетной полосы долетел падла скажи еще он сядет сейчас на да просто я просто вообще спецэффекты как кино просто таких спецэффектов мы еще не видели даже Бэй не может так снимать как я едал едал как я уклонился оп оп оп оп заборы заборы так, вот так. Догоним сейчас, догоним. Блин, а если я сейчас врежусь и потеряю вот то мне придется заново все ехать. Это офигень. А когда же он это упадет? Ну, okay, он будет падать Самолеты так не падают, самолеты быстро падают. Так, да, короче, он там с кем-то болтает, с кем-то он там соскучился по кому-то, короче. Давай, падай, давай, ты уже видишь, уже, уже не можешь, не можешь лететь. Давай, падай. Все. А, типа, Тревор приехал в родные края и кому-то позвонил, что ли, или что? О, там кто-то упал. Или что, это что-то высыпалось. Что-то отвалилось от самолета, что-то упало. Ладно. Все, все, все, все, все приехали, приехали. Убейте Хавиера, а мне еще и убить надо его. За работать. Типа. Ну ладно. У меня есть ружьишка. Хавьер. Хавьер. Я важный шишка, ты должен мне помочь. Я работаю на правительство, звони в полицию. А нет, это не тот, чувак. Направляйтесь в самолет. Да, направляться в самолет. Окей, это на всякого случай тоже зароем, потому что вдруг и живет та пилота тоже. Ой, да ладно. <с -2> <с -2> что? <с -2> что, блин? Я думал сейчас оживет. Так, ладно. Ти, как все прошло? Отлично, просто отлично. Файлы у меня. Отвезу их мадраса. Во чтобы, вот что нам обошлось, во что нам обошлось эта операция? Послушай меня, поговорим позже. А пока просто отвези файлы. Я избавлюсь от винтовки, потом поговорим. Вот он насморкался, насморкался И кто-нибудь на твоей козявке, короче, подскользнется здесь Придут там эти, знаешь Которые расследуют-то вот это все И подскользнутся на твоих соплях А еще и могут вычислить Просто Вычислют по сопли. Вычислют по козявке. Так, покиньте зону, окей А сейчас -а, покину куда-нибудь с обрыва я могу Я могу, умею, практикую Уничтожить и фургон А, мне еще уничтожить фургон надо Ну, без Б Сейчас мы куда-нибудь ее загоним Так, так, красная тачка, ты ничего не видела Ой, а здесь сви свидетель Свидетелей много Да ладно В принципе, не свидетелей а мы сейчас вот так сделаем. Куда-нибудь... Ну, короче, уничтожать фургон там, где есть тачка еще. Что-то мне отойти отсюда. А, надо еще так вот облить, да? Я думал, сейчас я фургу... О, эту бомбу липучку зафигачу, и, короче, и все. А, погоди же надо это полосочку полосочку как помнишь да мы делали ой ты чё ну, ладно. лоб загорелась ну-ка еще посмотрим получится да взорвется она нет она так и будет гореть что ли? просто даже не взрываться А, нет, взорвалась. Ну и все. Ну и шикарно. Контрольный. Ух ты, нифига там разгорелось все. Надо валить отсюда. Надо отсюда валить. Так, пожарный. Майкл аж спотел. И что, мне на велике удирать, что ли? Да, пошли вы уже. жопу. Какой нафиг велик. Так, где машины? Ни одной машины. Пожарку угнась. Не пожарку не хочу. О, здорово. Блин. Что? Планы изменились? На раньше тебе приезжать не, не нужно. нужно. To come to Встретимся на станции Paramount Fox. Stone Это чуть дальше по Сенер Ролл. Тревор, что ты делаешь? Тоже что, что и ты был сделал на моем месте. Тревор. Тревор? Тревор. То же, что и don't я. Что-то мне не верится. Ладно, допустим. Второй опять что-то замутил. Блин, он он а он наверное выкуп за этот за файлы хочет, наверное, да? Скорее всего. Типа скажет Мадрасу, типа что чтобы получить файлики, давай денежки, да? Так и будет, наверное, скорее всего. Я почему-то так думаю. Ну ладно, сейчас приедем, увидим, что там Тревор задумал. Ну, блин, Май Майкл бы так не поступил, в принципе, да? Майкл бы, я думаю, согласился бы ограбить, возможно, как бы... Поламали поуламали бы его. И он согласился ограбить, может, типа вмодраться. Но, типа вот такого шантажа, короче, ну, шантажировать навряд ли. Хотя, может и не факт, что шантажировать сейчас будут. Короче, не знаю, сейчас посмотрим. Ну, я предполагаю, что Тревор захочет вы... Тупо выкуп, короче, за этот. За этот чемоданчик. приедем, посмотрим. Ну а так-то в принципе наш грабануть до вот этого мадраса было бы нехило. Все-таки там, блин, такая шишка, да? Так, где тут Ривор? Где он? Нужен уже на таком-то другом джипе. Где-то уже спер тачку. Что за херня? Что за херня? Почему у тебя его тачка? Этот кусок говна? Неудивительно, что люди его предают. Что произошло? Прижимистый улюдок. Майк, я не понимаю, зачем ты имеешь дело с такими людьми? Ну, совсем не понимаю. Тревор, мать твою! Отвечай на вопрос. Я попросил воплотить честно проделанную работу. Потом он слегка вскипел. Ну, и я тоже не сдержался. Ты его убил? Твою мать, ты думаешь, я животное? Нет, я его не убил. О, мать. Но я похитил его жену. О, нет. Твою мать. Что ты сделал? Я только что сказал тебе, что я сделал. Oh, no, нет. Uh, К сожалению. Think, Сейчас нам придется залечь the на дно, но понимаешь. Пока I мы не обсудим ситуацию Martin. с Мартином. Oh, Думаешь, лезь назад? Alright, now, Патрица? Патрица? на зад? Ладно? Патриция? На переднее сиденье. <laughs> я знаю прелестные мечты, где мы можем зависнуть. Know, a... Знаешь, тихое такое мирное. Little убежище, если угодно. Домик лесу. Понимаешь, о чем я? <смех> жесть! Я все перебрал, все перебрал, короче. А тут херакс и трейлер, короче, крадет жену этого мадраса. <смех> ой, жесть, ой, жесть. Короче, будет какая-то дичь, наверное, скорее всего. Скорее всего, что-то будет дичь какая-то. Мадрас же он может это. Охоту охоту короче на них завести так окей так а за этих мы не можем больше да пока играть мы теперь только за франклина а что у нас по франклину что у нас у франклина имеется так у франклина имеется так это тревор да это треворская вопроска так d это у нас Тут Дэвин это у нас угонять тачки, да? л это кто? Убийство? Что за убийство? Убийство это типа лестер или что это? Ладно. Где у меня три задания? А где еще третье? А третье наверное гонки. Так, ладно. Ну тачки мы уже гоняли, гоняли, угоняли, да? Давайте-ка убийство попробуем. А, Майкл Тревор скрывается за город, но выбрать их данный момент нельзя. А нет. Так, чоп. Я приехал на машине, а ты что, за мной будешь бежать? Давай, чоп, представь, что я почтальон. Ну ладно. ч давай представь, что я почтальон. Догонишь? Так, тренировать собаку надо, да? Окей, да блин, чу мне, не повернулось-то. Так, а где чоп? Э, меня там чопа не сбили. И чопик. Вон он. Вон он бежит. все поехали. Ну, в принципе, если чоп потеряется, то.. Он же переместится. У нас же было такое, да? Он переместится. О, да что, мать, мать твою? Yeah, <laughs> Упал такой. Уже было же такое, да, типа это типа он возвращается домой там, ну переместиться домой. Поэтому переживать не стоит. Как бы я думаю с собакой, короче, типа это тренировать собаку, ну смысла нет здесь. Лишняя трата времени, короче, и тд и тп Вот Блин а, долгая GTA, Долгая, скажу я вам, да? Долгая игрушка Да твою мать Ублюдок Подрезал и поехал И поехал такой Урод. Чувак, ты как? Ничего На свадьбу заживет Полежишь, отдыхнешь Косточки срастутся Через пару месяцев так, ладно. Ну ладно, почти приехали. Окей. А -а -а -а -а -а -а -а Окей. Так, ладно, приехали. Убийство, да? Ну, значит... Когда-нибудь слышал про Джексона Скиннера, он глава отдела разработки новых продуктов. ходу мы с тобой читаем разные журналы. Этот свикн Сынг расположил состояние продавать конфиденциальные данные тем, кто больше заплатит от Москвы до Тегерана или как. Ладно, слушай, чувак, выплате, я с тобой. Ков просклад. Из надежных случаев мне стало известно, что у него слабость. Он сейчас навещает одну из лапуэрта. Выследи ее. Я пришел тебе координаты, а я пока еще раз подсоединюсь как Ценфруй. Alright, homie. I'll be in touch. Короче, следите за проституткой. Следить за проституткой? Следить за проституткой на чем? Нам процикле надо? Ну давай. Поехали. Проследим. Она вроде как недалеко, наверное. По идее должна быть. А -то времени нет? Нету. Ну и все. Ну и все. Может спокойненько. Можно спокойненько следить за проституткой. Укренька она утопала. Так. Сейчас мы проследим за проституткой. А, этот чувак должен быть, наверное, ну, с этой проституткой, получается, встретиться. И когда он встретится, я должен его кончить. Ну, точнее, убить. Кончить его должна проститутка, а я должен его убить, короче. Так, ладно. Утопала-то у утопала. Или может она здесь где-то живет? Вон там, где-нибудь, вон там где-нибудь, в кочегарке. Проститутка кочег... как ко ко кочегар. Так, окей. Кажется, это она. Привет, красавица. Хочешь потусить со мной? не сегодня зайка у меня встреча так проследите когда насядет, сядет и типа, водителя ладно допустим так проследите, когда на сядет и убить типа, водителя надо куда-нибудь я не знаю не отсюда же опа машина с остановилась так хорош хорош хорош Нет, не сегодня, а сладкий Ну и ладно, кому-то вообще нужно Так, хорош, ладно Знаешь, надо бы, блин, куда-нибудь Я же не буду стрелять, знаешь Просто посреди улицы стоишь Со снайперской винтовкой стреляешь Это же не по-снайперски, это же не по-киллеровски Опа, машина едет Он, что ли? По тачке, знаешь, такая без палива Чем порадуешь за 10 баксов? За десятку ты пойдешь домой и будешь трачить, думаю обо мне. Валяй сюда нахрен. А вот, наверное, скорее всего. Кабриолетик-то по-любому, да? Да он. Эй, малышка, скучала по мне? Покиньте сектор. Все. Поскучает еще. Раскучает еще. Окей. Покинь, поки, покинуть сектор. О, на зенит арена поедем. Спрячемся. Hey, man, Братан, я стер эту программку. Отлично, ah, новость. скоро переговорим. отлично убийство панель убийство панель так че дырка он сказал дырка ты слышал да сказал господи дырка окей так какой-то еще появилась смотри задание там ух ты еще три это еще одно убийство а это кто майкл а майкл так и дэвин Окей, okay, к Майклу, наверное, пока не будем ехать, потому что я думаю, что это связано с этим мадрасо будет, и это, как наверное, как сюжетка больше, наверное, идет. Пока повыполняем, значит, убийство и вот этого Дэвина, вот. Думаю, так сделаем, да. Но этим займемся уже, наверное, в следующей серии, вот. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм и комментируем. С вами был Валерий, всем пока.